Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Мы вновь в эфире и рады вернуться на экраны ваших телевизоров. Меня зовут Роман Полинсков. Обо всех студенческих новостях из мира спорта и не только узнаешь прямо сейчас. Начинаем! Начинаем наш новый сезон с На площадке татнефтерены продолжаются схватки за титул чемпиона боев по правилам Татнефти арены Кто из бойцов смог пройти в полуфинал и чего им это стоило, расскажет Софья Чугунова. На один день Татнефть Арена превратилась из Ледовой в бойцовскую. 6 сентября прошел второй этап, 1-4 финала на Кубок боев по правилам ТНА. Всего было заявлено 6 боев в трех весовых категориях: до 70, до 80 и свыше 80 килограмм. Бой открытия состоялся между Сейфулахом Хамбахадовым и Иваном Кондратьевым. Фаворитом данной встречи являлся чеченский боец. Прошлогодний финалист ТНА, чемпион турнира АСБ 2015 года, работающий в стилях кикбоксинга и Муатаи. основное время определить победителя не удалось. Поединок проходил трудно. В третьем раунде Хамбахадов пропустил много ударов в голову, но держался стойко и настойчиво контратаковал. Назначенным судьями в дополнительном раунде Кондратьев хайкиком свалил чеченского бойца в нокдаун и вышел в полуфинал. Также нокдауном закончился и второй бой данной весовой категории, но уже в основное время. В нем сражались Бигжан Матысайф из Кыргызстана и Олег Вехторович из Беларуси. Оба бойца потерпели поражение в 1-8 финала, но вышли на замену спортсменам, которые отказались от дальнейшего участия в чемпионате. В секундах боя Лехторович второй отправил соперника сначала в первый он, а затем его во второй. Таким образом, оба боя, проведенных Макасаивом на казанском ринге, закончились для него нокаутами. В средней весовой категории успешно провел свой бой Владимир Дектирев, делающий в этом сезоне третью попытку завоевать в Кубок ТНР. На этот раз его соперником стал Матей Зубовский из Чехии. Отличительной чертой этого поединка можно назвать то, что оба спортсмена работали на контратаке и часто применяли удары ногами. Но несмотря на активные действия обоих бойцов, в этой встрече определить победу удалось. Только только при помощи судьи. Победителем стал Владимир Дегтярев. Он выглядел бодрее и точнее своего чешского оппонента. Второй бой в категории до 80 килограммов закончился победой Дмитрия Меншикова. Россиянину пришлось буквально вырывать свою победу опытнейшего бойца из Марокко Али Аль-Амери, за плечами которого 54 победы в 67 боях. В первом раунде преимущество было у Амери. Меншиков пропустил несколько мощных ударов, после которых поплыл, но уже во втором раунде собрался и ринулся в атаку. Меншикову не удалось закончить бой в основное время. И только в четвертом дополнителе он наконец-таки добил Амири и вышел в полуфинал. Повесов тоже длился 4 раунда. Константин Глухов из Латвии как ни старался, не смог сломить голландца. Ильдара Оливейра Гарсия – прошлогоднего победителя профессионального турнира Fight Night и выбыл из чемпионата. Таким образом, по итогам этапа 1-4 финала список полуфиналистов выглядит так. В категории до 70 килограмм Иван Кондратьев из России и Олег Лехторович из Белоруссии. В категории до 80 килограмм Владимир Дегтярев и Дмитрий Мельщиков – оба из России. В категории свыше 80 кг Игорь Дармешкин из России Ильдар Оливейра Гарсия из Нидерландов Софья Чугунова, Виктория Филиппович в неделю спорта. Теперь отправляемся на Казань Ринг, где в эти выходные состоялся четвертый этап открытого чемпионата Республики Татарстан по кольцевым гонкам в классе «Национальный» и «Шорткат». Подробнее о ходе гонок узнаешь прямо сейчас в сюжете. В это воскресенье на автодроме Казан Ринг прошел четвертый этап открытого чемпионата Республики Татарстан по кольцевым гонкам в классе национальный и шорткат. В гонке класса национальный 12 пилотов из четырех команд. Ахмат Рейсинг Тим, Ферекс Рейсинг Тим, Эйджи Тим и Парус. Чтобы определить победителя, гонщикам нужно было проехать два заезда. Один из 15 и второй из 18 кругов. Во время первого заезда у Романа Агашкова лопнуло колесо. Однако это не помешало гонщику из Тольятти остаться на лидирующих позициях. У него 349 очков, что на 50 больше, чем у соперника валерия кораблёва из паруса но лучшее время показал именно кораблёв он проехал свой самый быстрый круг за одну минуту и 30 также в этот день состоялись гонки на шорткатах. К слову, шорткат – это гоночный автомобиль, ориентированный на трековую эксплуатацию. Попадает в гоночный класс CN1.6 и допущен к участию в основных любительских состязаниях. А также на 90% состоит из отечественных комплектующих. Сегодня мы проводим третий этап нашей серии. Мы сами собираем эти автомобили, сами их производим. Называется машина «Шорткат». И у нас есть свой монокласс, свой монокубок «Шорткат». Вот сегодня... Мы приехали наконец-то на Казань Ринг, очень гостеприимный, живописный, красивый автодром, очень любим его. Проехали уже квалификацию одну гонку, Остань, Осталось еще осталась еще одна короткая гонка 5 кругов и финальная гонка 20 минут. Вот, автомобили очень легкие, очень мощные, 500 килограмм, 170 лошадей никаких. Если у гонщиков из класса национальный все прошло относительно спокойно, то в первом заезде шорткатов один из автомобилей перевернулся, а в финал вмешалась природа Как итог, ливень и преждевременное завершение гонки, но победители все-таки смогли установить. По очкам Сергей Баратов занял первое место, у него 28 баллов Лучшее время показал Антон Волков из ОКАН Рейсинг Тим Свой лучший круг московский гонщик проехал за одну минуту и 37 секунд. По очкам в командном зачете класс национальный победитель Победителем стала Ахмат Рейсинг Тим, ее активе 484 очка. Теперь переходим к новостям Казанского федерального университета, где на этой неделе состоялся отбор в главную сборную нашей альма-матер по футболу. Как все проходило, расскажет тебе сейчас Нежан Рудометова. Самый популярный вид спорта в России держит марку и на студенческом уровне. В этом сезоне пополнить состав футбольной сборной Казанского федерального университета решились множество ребят из разных институтов. Первый отбор состоялся 4 сентября на стадионе Динамо. Побороться за место в команде пришли 67 первокурсников, среди которых 7 голкиперов. Отбор начался с 20-минутной разминки. Далее ребята выполнили ряд упражнений, благодаря которым стало легче определить более перспективных игроков. Возможность проявить себя предоставлялась каждому. Все, Претенденты демонстрировали достойный уровень физической подготовки, владения мячом и общие футбольные навыки. Да, «Я занимаюсь футболом с 7 лет. В Узбекистане, в Ташкенте. В Академии Бунеткор позанимался, потом в а, молодежной лиге Пахтакор играл. Вот так получилось, что я здесь уже прошел отбор». Однако данный отбор удалось пройти немногим. Ребята, уступающие своим конкурентам по уровню игры, отсеялись уже в первые минуты. Но шанс попытать свою удачу и проявить себя у них еще будет, как на спартакиадах, так и на следующих отборах. Ну, уровень достаточно неплохой. Ну, конечно, есть и, откровенно говоря, слабые игроки, которых мы, сейчас с тренировки сказали, что они нам уже не подходят, чтобы не держали на нас обиду и пробовали себя в другом виде спорта, например, легкой атлетики. ну и что им посоветуют, так сказать, куда душа ляжет. Так пройти первый отбор удалось лишь 13 ребятам, трое из которых являются голкиперами. Их пригласили на следующий этап, который будет проходить в виде тренировки с основным составом команды. И уже там, на фоне более опытных игроков, новички будут бороться за право защищать цвета Казанского федерального на футбольном поле. По итогам всех отборов прошедшие ребята получат возможность играть на высоком уровне и будут заявлены на чемпионат Республики Татарстан среди высших учебных заведений. Снежана Рудометова, Мария Кошеленко. Неделя спорта. Итак, друзья, мы с вами посмотрели сюжет о наборе в нашу сборную Казанского федерального университета по большому футболу. И теперь настало время поговорить с инициаторами данного сбора, а именно с Денисом Давыдовым, защитник сборной Казанского федерального университета по футболу. Денис, тебе большой привет. Привет, Роман. По отбору, естественно, будем сегодня мы с тобой разговаривать. Итак, скажи, пожалуйста, как вообще все проходило? Вот мы на картинке сейчас это все прекрасно видели, слышали, что говорят сами ребята, которые пришли. А твое мнение как человека, который и отбирал, и участвует в сборной. Может, ты как-то присматривался к игрокам более оборонительного плана или же больше к полузащитникам, кому легче отдавать будет? Как ты вообще помогал? тренерскому штабу отбирать новых игроков в нашу сборную. Во-первых, мы очень удивились, что пришло так много народу, пришло 67 человек, из которых 7 вратарей. Мы сразу перестроили тренировочный процесс, потому что мы не рассчитывали, что придет такое огромное количество людей, и нам нужно было рассчитать и количество мечей на каждого, и как будем строить дальнейшие упражнения. Мы начали с того, что поставили самое простое упражнение, которым мы могли определить уровень владения мечом, уровень... Того, как они мяч ведут, как они отдают передачи и уровень координации. Самые основные элементы футбола, без которых ну, играть на среднем даже футбольном уровне будет тяжело. Это обычный квадрат, мы поделили их на 5 квадратов, по 12 человек в каждом. И, исходя из этого упражнения, мы видели, кто как обращается с мячом. И уже после этого данного упражнения мы сразу убирали ненужных игроков. Не в том плане, что ненужные нам, а mm -hmm. те, которые на данный момент к нам не подходят. По уровню игры и потому как они мы, В общем, почувствовали двигаются. себя Карпинами, когда была программа. Или Евгением да. Славиным, да. Да, да. Программик да, да. По календарю, насколько я знаю, в этом сезоне студенческая футбольная лига решила начать намного раньше, чтобы не было, может сказать, матчей в снегу, что очень вероятно, потому что был большой перерыв в прошлом году, мы знаем, то что последний матч мы сыграли в конце октября, и в итоге мы ждали до апреля следующий матч. В этом году пораньше. и В итоге кто у нас на старте соперники? Нам раскачивается времени, нет. У нас сразу игра 19 сентября. Да ты прав, что все начинается раньше. Сразу КАИ, то есть команда, которая в прошлом году стала четвертой, которая до конца с нами боролась за призовые места. Очень серьезная команда. Мы в прошлом году выиграли ее в первом круге, во втором круге мы проиграли. И поэтому сказать, кто на данный момент сильнее, невозможно. И я думаю, что как раз в первом туре мы решим, кто из нас лучше готов на этапе сезона этого. Вторая и игра... предсезонки не следили за другими командами. А... В итоге, кто у них там приходит, как у них тренировки проходят, этого нет. Нет потому что, наверное, да, мы как бы больше футболисты, мы не скауты, чтобы mm -hmm. смотреть за другими командами. Просто мы знаем, что Положка Академии и КАИ – это те команды, которые тренируются регулярно, которые выступают и не только на нашем городском и республиканском уровне, они ездят на другие соревнования, поэтому сомнений никаких нет, то, что они готовы, то, что они тренировались даже летом. Э, на, во втором туре у нас игра с Положкой Академии спорта, то есть чемпионом многократно уже последних лет, поэтому у нас времени даже на то, чтобы проверить себя с командами, которые, ну, в меньшей степени претендует на призовые места, у нас нет. Сразу начинаем с места в карьер. И надеюсь, что наоборот это как раз задаст нам тонус и темп, которому мы будем придерживаться на протяжении всего сезона. Также хотелось бы отметить, что в этом году еще такая особенность, что всего у нас получается 4, 7 команд, то есть 12 тикер в сезоне, 8 из которых сразу э, пройдут уже в ближайшее время осенью. То есть до конца октября. 8 игр мы сыграем, и на весну останется всего 4 тура, всего 4 игры. Ну что ж, я желаю вам удачи в новом футбольном сезоне. Напоминаю, друзья, у меня в студии сегодня был Денис Давыдов, защитник сборной Казанского федерального университета по футболу. Еще раз большое спасибо, что пришел. И для а -а -а. вас, зрителей, хотелось бы сказать о новом введении в нашей программе. Теперь же мы для вас постараемся все матчи и футбольной студенческой лиги, и баскетбольной, волейбольные и так далее, и тому подобное, транслировать в прямом эфире. Все подробности в группе ВКонтакте, ссылку, которую ты сейчас видишь на экране. Еще раз тебе большое спасибо, Денис. Спасибо, Ром. я будем, будем надеяться, что действительно за нас будет болеть и не только на стадионе, но теперь и в прямом эфире. Да, так что следите за обновлениями в нашей группе ВКонтакте. Ну и на этом все, друзья. Мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Мы очень рады, то, что мы вернулись наконец-таки на телекраны ваших телевизоров, мониторов, на YouTube. Также, в общем, мы рады, то, что вы снова с нами, мы снова с вами. Еще увидимся. Меня зовут Рома Плинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.